Здравствуйте. Сегодня у нас тоже довольно непростая тема для разговора. Антивоенный план Тихановской набирает обороты. Добровольцы в украинскую армию отправляются, попытки диверсии на железных дорогах происходят. Недавно подъехала новость о задержании трех человек, которые пытались что-то там поджечь, какое-то рельеф, в них стреляли, есть раненые. Это определенно что-то новенькое. Попытки поджечь что-то уже были, раненых еще не было. Наивный человек, наверное, спросит, а каким местом отправка солдат на фронт и диверсии на железных дорогах относится к антивоенному плану. И мне тут останется просто развести руками. Как говорил классик, война это мир. Но, с другой стороны, если мы не будем кривляться, то мы же понимаем, как бы эту логику. Для... Определенные части сторонников Тихановской, для определенной части оппозиции лучший вариант мира ⁇ это победа украинского государства над российским государством. И они понимают, что слово мир звучит лучше, чем слово война. Поэтому они свою войну позиционируют как борьбу за мир. Ну и на самом деле они, конечно же, не первые такие в истории. Вообще мало кто воюет ради войны, кроме профессиональных наемников. В основном все воюют ради того или иного варианта мира. Если так подумать, то Гитлер ведь тоже хотел мира, в котором нет просто евреев, славян, цыган, а есть большая красивая Германия. Но это в общем ладно, давайте начнем по порядку. У нас тут 27 февраля должен был быть и был референдум по новой конституции. Есть у нас то еще счастье, есть у нас по этому поводу пара роликов, можете найти их и посмотреть, они были достаточно недавно. И после всех репрессий, которые обрушились на белорусскую оппозицию в двадцать первом году, казалось, что на этом референдуме она уже просто не выступит никак. После всего, что с ней сделали, было такое ощущение, что ее уже закатали в асфальт. Однако, 24 февраля Владимир Владимирович начал свою спецоперацию. И она подействовала на определенную часть сторонников Тихановской и определенную часть сторонников оппозиции, просто как укол адреналина в сердце в фильме Криминальное стива». Все резко подорвались, забыли и про Конституцию, и про Лукашенко, и Тихановская просто призвала к двум часам дня в день голосования приходить на участки. Уже без разницы, какие вы там галочки ставите, просто если вы соберетесь два часа дня все вместе на участке, то выстроятся большие очереди, они будут митингом против российского вторжения в Украину. И черт возьми, это удалось. По крайней мере, на значительной части минских участков очереди такие выстроились. Сложно сказать, сколько их там было, потому что, ну, это распределенный в пространстве, так сказать, хаотический процесс. Но по сообщениям официальных источников за день задержали 800 человек. То есть для выборного 2020 года это, конечно, такая себе цифра, не очень большая, но по меркам года любого другого очень даже впечатляющая. А почему это выстрелило? Почему этот план сработал? Ну, потому что для определенной части сторонников Тихановской Украины это что-то вроде гроба Господня для крестоносца. Это то, что надо отбить и защищать всеми силами, невзирая ни на какие потери. Это надежда на спасение из клятого совка и еще чего-то там. Это просто пример и образец. Поэтому, естественно, они вышли. Белорусская оппозиционная пресса, за редким исключением, которые, конечно, были, но редки... На самом деле, стал немножко рупором украинской военной пропаганды. Так же, как, откровенно говоря, государственная пресса стала рупором российской военной пропаганды. Почему так получилось? Ну, во-первых, потому что гроб господень. А во-вторых, потому что они могут. Будь такое лет пять назад... Журналисты подумали, что, может быть, подумали бы, что, может быть, стоило бы быть более нейтральными какими-нибудь, более спокойными и мягкими, а иначе нас лишат возможности работать в стране закрытые здания. Может быть, даже в тюрьму посадят. Но в 2021-м их уже и так лишили работать, возможности работать в стране. Объявили экстремистами и многих посадили в тюрьму. А реализованная угроза, она перестает быть угрозой, она становится просто фактом истории. И те, кто не сел в тюрьму, уехали за границу, уже обжились, так сказать, организовали редакции в Польше и Литве, и теперь могут позволить себе всякое. Больше того, им даже хочется поковырять власть палочкой и сказать, смотрите, вот вы уже сделали все, что могли, а мы теперь только покажем, что мы можем сделать. Поэтому как бы пресса выступила ярко. До кучи Светлана Тихановская снова объявила Лукашенко изменником, а себя снова объявила... Чем-то вроде президента, гарантом конституции. И вот уже где-то в начале марта созрел вот этот самый антивоенный план, антивоенное движение, антивоенное что-то там. Одна часть, то есть начало которого говорило о том, что сейчас главное не допустить отправки белорусских солдат в Украину. Потому, что тогда это уже будет не конфликт государства, конфликт народов. А буквально следующее, ну, там, через один пункт, говорило о том, что надо отправлять добровольцев в украинские добровольческие корпуса. Потому, что это другое, это правильный конфликт народов, видимо. Однако, это произошло в начале марта. Сейчас у нас начало апреля. И что же, каких же результатов уст... удалось достичь на этом поприще за истекший месяц? Ну, в Беларуси село некоторое количество этих рельсовых партизан. Больше, чем вот эта троица, про которую я говорил. Но не, не то чтобы сильно больше. Я особо не отслеживал, тем более информации мало по этой теме. Ну, может десяток, может полтора. Это в Беларуси. А в Украине. Собственно, добровольческие корпуса. Ну сначала, в начале марта, там натурально бегало 10 артистов, которые красиво так позировали с автоматами, и как из пулемета записывали ролики для YouTube и Telegram такие зажигательные, патриотические. И если бы, например, Украина пала за этот месяц, или Киев пал, например, скорее всего, этим бы все и закончилось. Однако, как мы знаем, ни Украина, ни Киев не пали. Процесс так сказать, начал продолжаться и внезапно начал набирать обороты. Уже 25 марта, это, если кто не знает, день провозглашения Белорусской Народной Республики, пришло сообщение о том, что появился первый белорусский из этнических белорусов то ли батальон, то ли целый полк. Он уже, наверное, признан экстремистским и террористическим, и его нельзя называть, поэтому я его и не буду называть. Дело не в этом. А дело в том, что он входит в состав. Иностранного легиона территориальной обороны Украины и таким образом является вполне официальной частью вооруженных сил тамошних. Я тут залез по нашим этим экстремистам так называемым, открыл газету с рисунками, если вы понимаете о чем. И там уже есть большая рекламная статья о том, сколько солдатам этого полка будут платить. С явным упором на то, что белорусским силовикам такого и не снилось. Честно говоря, я думаю, что привирают. Просто потому, что воющая страна с разрушенной и разрушаемой экономикой вряд ли сможет платить 250-тысячной группировке просто тысячами долларов нарыло в месяц. Мне кажется, что привирают, если это, конечно, не какой-то спецпроект со своим отдельным спецфинансированием. Что тоже нельзя исключать. Хотя бы потому, что, например, белорусов не впускают в Украину, мужчин какого-то призывного возраста, боятся батькиных диверсантов, а у этих ребят есть специальный вербовочный центр в Варшаве, который решает такие логистические вопросы. Достаточно приехать в Варшаву и там договоряться с границей украинской, и все будет хорошо. То есть, может быть, это такой какой-то спецпроект. Сколько там людей сейчас? В, этих, в этом белорусском добробате, так это будет называть. Ну, судя по фотографиям или видео, это так, примерно, как говорил Папандопуло в известном фильме. Дивизия у нас не цельная, но морт полтораста наберется. Вот морт полтораста. Белорусские силовики, говоря, недавно заявляли о том, что им известны 50 человек из этого формирования. Не что там 50 человек, а то, что им известны 50 человек. То есть, вот эта цифра, может, полтора ста или, может быть, 100, судя по всему, близка к реальности на данный момент. А пресса намекает на то, что это не единственное этническое белорусское формирование в вооруженных силах Украины. Есть еще какие-то настоящие, только выстрелят скоро, только, только объявятся. Но пока что их нет в публичном пространстве. Как бы, я не шпион, поэтому и говорить не могу тогда, есть они или нет. Кстати, о белорусских силовиках, пропаганде и вообще о нашем дорогом режиме. Он отреагировал на это довольно специфически. Первый месяц все были заняты и репостингом победоносных сводок из российских патриотических пабликов, и, кажется, эту проблему не замечали. Ближе к концу марта заметили и как бы отреагировали в привычном нам стиле хамство и бравада. Это биржа идиотов. и всех убьют кадыровцы, во всем виноваты беглые. Вот простите, а мне не кажется, что их всех убьют кадыровцы. Просто потому, что я полагаю, их никто не бросит под кадыровцев. Что-то мне подсказывает, что их не бросят мясом защищать какой-нибудь заштатный украинский ПГТ. И обучать и, и воевать они будут сугубо в обучающих целях, так сказать, чтобы слегка обстрелять состав, но при этом не потерять треть этого состава. То есть там, да, будут какие-нибудь погибшие герои, но ровно столько, сколько надо для пропаганды и поднятия боевого духа. И опять-таки я уверен, что никто не будет стремиться потерять там треть или половину состава. Потому что зайчики и готовят для вас, и только для вас. Это, в общем-то, никто не скрывает о том, что итоговая цель ⁇ это освобождать Беларусь. И что самое удивительное, а вы, дорогой режим, очень много сделали для того, чтобы это стало реальностью. Украина дала ему оружие, но сейчас этого добра довольно много. Независимая пресса, которую вы смогли выгнать из страны, но не смогли заменить чем-то хотя бы не очень тошнотворным. Даст им пиар компании уже дает. Уже газета за рисунками, и остальные рассказывают, как там клево и хорошо. Но нужны люди. А люди, готовы рискнуть своей жизнью, рискнуть стать коллегой, возможно, по результату. Даже как бы не только убивать, еще и умирать. И вот всяких там серых гусей, там не знаю наркоманов войны, их же в Беларуси не так много. А вот мне кажется, что люди загнанные, отчаянные, изгнанные с родины, гонимые, унижаемые, жаждущие там за себя, друзей, родственников, сидящих, например, в тюрьме – это просто идеальный контингент для такого рода коллектива. И вы, дорогой режим, весь прошлый год поставили производство этого идеального контингента на какие-то промышленные конвейерные рельсы. То есть все вот эти там, не знаю, унижения на камеру, посадки, за прости господи, участие, года на три за участие в несанкционированном митинге, митинге или комментарии в интернете, все эти там пусть приползают на коленях и найдем каждого. А ведь таких людей уже в Украине, уже там, на месте, сидит там 10 тысяч, 20, никто толком не знает сколько, но явно больше, чем тысячи или две. Они десятками тысяч уже распределены по Польше и плитые. По а сейчас появляется точка сборки, где им... Где-то их ненависть и жажду вместе могут направить в нужное русло. И так и говорят, ребята, вы отчаянны, вы не знаете, что делать. Приходите к нам, мы поможем, расскажем и заплатим столько, что белорусским силовикам еще и не снилось. Вы уже практически подарили им маленькую армию. Поздравляю. Возвращаясь к оппозиции ее маленькой армии. На самом деле эта идея с политической точки зрения тоже, мягко говоря, неоднозначная и довольно стремная. Тут недавно появился опрос чатом хаус об отношении белорусов к войне в Украине. У нас вообще, кто не знает, тяжело социологическими опросами, они, их нет. По сути, внутри страны, либо там будет про 90% Лукашенко, или там 90% оппозиции. Вот Есть чатом хаус, британская контора, которая проводит опросы по интернету, занимается этим. Ну, я их вижу года с 2020 -го, и, в принципе, они выдавали довольно взвешенную, адекватную картину. Так вот, по мнению британских специалистов, за войну на стороне Украины выступает 1% белорусов. А за войну на стороне России 3%. Самая популярная позиция, это поддержка две самых популярных позиции, это поддержка России, но без участия в войне, или полный нейтралитет. И даже те около 20%, которые решительно осуждают Россию и решительно поддерживают Украину, все равно не собираются никак воевать и категорически против того, чтобы Беларусь воевала. И в этом плане то, как штаб Тихановской вписался именно за войну, за добровольцев, за диверсии, мне кажется, это такой политический самострел немножко. Просто мне кажется, что вот этот 1%, который за войну, это на самом деле он как раз распределился по иммигрантам, штабам и как бы активистской среде. И, в общем-то, Тихановская или кто там ее штаб пошли на поводу у своих активистов, своих мигрантов, своих пострадавших, которые вот да, у которых горит жажда мести, у которых искрит эта ненависть. Я понимаю еще, конечно, что все белорусы, конечно, хотят своих силовиков. У нас же без силовиков никак. А тут вот как бы есть появилась возможность создать собственный хоть и немножко. Но мне кажется, стоило бы задаться вопросом. Ну, соберете вы их там тысячу, окей, две, но если пять я сильно удивлюсь. А что они смогут сделать такого, что компенсирует ваши имиджевые политические потери в стране, которая не хочет воевать? То есть, Не знаю, что они в принципе... Зачем они вам? Что они могут сделать? Начать гражданскую войну, которую не смогут выиграть? Хороший, кстати, вопрос, а вы сможете ли их контролировать? Там, по сообщениям прессы, у руля проверенные кадры из батальона АЗОВ. Вот они огонь парней воспитают. Вы уверены, что они не чебучат что-то такого, чего-то вам... чего такого, а чего вам самим станет страшно? <coughs> Мне иногда кажется, в свете сказанного, что Беларусь это как будто такое туловище, которое находится на двух ногах. Одна нога это режим а другая позиция. И начиная с 2020 года эти ноги неконтролируемо несут нас к гражданской войне. Просто шаг за шагом. Вот одни делают шаг – какую-то безумную дурость, которая в основном дает аргументы оппонентам, другие делают следующий шаг – безумную дурость, которая дает аргументы оппонентам и совершенно непонятно, как их остановить. Что делать? Я не знаю, что делать. Как бы остается, мне кажется, надеяться на худшее и стараться не терять связи. Кстати. Там под роликом у нас есть другие соцсети. И если Россия закроет YouTube и Беларусь, или YouTube закроет все, что там из России или Беларуси, вы все-таки подпишитесь, и тогда вы сможете нас найти. И мы продолжим наше плодотворное общение. А пока что на сегодня все. До новых встреч.